Всем привет, с вами Крозон, и это Killzone Shadow Fall. Мы продолжаем. Я уже окончательно запутался. Мы. Герои или злодеи. Ну, типа, мы, мы за халгастов, за своих, за добрых халгастов, за злых халгастов. За кого мы вообще непонятно, пока что для меня. Поэтому <coughs> в данный момент. Мы приземляемся на Хелган, на уничтоженную планету, на которой непригодна для жизни. Мы вошли в атмосферу Теперь можно сбрасывать десантные капсулы. Десантируемся, то есть, да? А, я вас понял. Как глава называется? Мерзавец или мертвец? Я что-то пропустил. Да, я бы с удовольствием. Он быть прямо перед тобой. По, следу. по какому следу тут все исчезает? Ты рядом с ним. Когда слой облаков, мы для Подангажу, отклоняйте влево вправо, да, ну. Крен, тангаш. Все же знают эти слова. Не чтобы, чтобы отклониться влево, вправо или вверх вниз. А город-то продолжает ломаться. Окей не особо управляемость конечно почему город продолжает уничтожаться воздушный тормоз а в какой момент мне доступен воздушный тормоз скажите пожалуйста Я, я вот не особо вижу маршруты, если честно, пока что. Здесь можно еще по другому маршруту лететь все время. Я вас понял. А какая моя цель? Куда я лечу? А, давай, давай, давай, давай. Я уже машинально так хочу отклониться в его сторону. Куда я падаю? Это Хелган. Уже уничтоженная планета. И она продолжает уничтожаться. 30 лет подряд, понимаешь? Здание стояло 30 лет. И, и тем не менее... Оно продолжает где-то здесь падать. Окей, этот кран есть. Я его пролетел. Или это не тот кран еще. Вот этот вышка даже. Это не кран. Ужас. что за <связи> так вот так <связи> окей буду <связи> получилось крушение у кого у всех на виду я же захрипел блин <связь> у кого у всех на виду тут блин планета необитаемая уже сколько 30 лет должна быть -за взрыва боеголовки которая которого вот здесь устроена <coughs> мы в итоге получаем вот это вот то есть здесь вообще невозможно выжить по факту Келлан, так было никому нельзя было верить при живой массы почему я ниже Плавета тебя ростом по вине обеих так не должно свет. Не <coughs> мы найдем ждали и уничтожим оружие Переберемся по гравитационным колодцам. Вышку можно повредить при помощи канистры с Петруситом. Если нужно еще, сбей бота, а не их носят. Я тебя не понял. Че ты от меня хочешь? Я могу пройти? Могу. Все. Мне сюда нужен Петрусе да сбей бота. А вот он бот. Так, так и в А просто положить туда ее я не мог? да но это как бы типа радиоактивная тема больно не больно да здравствуй дорогой халган идти на дым и Кто-нибудь из вас видит дым? Из-за этого солнца никакого дыма не видно. Музон, uhm блин. Да, на такой высоте, конечно, находиться не очень приятно. А срать тем более. Кстати, очень странно сделан унитаз. Я знаю того робота. И нет, это не Бетти. Тот робот, который сканирующий. Что это? Мобильный сканер. Часть системы обороны. Надо его отключить. Там же по кругу идет, да? Так, нужен робот, нужен робот, любой робот. Неуязвим, без повреждений внешних инструмент, питания, да? Так, ставим сюда. Бегаем подальше. Блин, найди еще один. Да меня тут эти атакуют. Я просто не хочу тратить автомат. Видимо, придется чуть-чуть потратить автомат. выжили все, он меня не сможет атаковать где-то здесь робот должен был уронить так окей без без проблем бы <coughs> идем видимо надо забраться повыше чтобы увидеть еще больше разрушения что-то еще да а прям по курсу что вообще, что вообще? здрасте вам на какой этаж было хитро О. ломай ломай и ни о чем не думай это было опасно, очень опасно. Так, вот этот петрусит, он вообще, для меня он был опасным на уровне эмульсии из uh, Gears of War. То есть, я всегда думал, что он как бы такой же радиоактивный, такой же ядовитый. И в случае контакта с ним происходит необратимые мутации или последствия для организма. Но, видимо, нет. Петрусит, в принципе, просто источник энергии, который... Вау. Так, ну хорошо, у нас, в принципе, есть возможность спуститься. Так, сейчас я отключу геймпад от э, зарядки, чтобы более-менее быть во всем вот в этом вот деле, да. Кстати, по выпке я смотрю, что я не в ту сторону как будто смотрю. Если я подвину чуть-чуть сюда. Нет, чуть-чуть сюда. То-то в какая разница. Я сижу вот так вот. В принципе, я мог бы вот на этот монитор смотреть. А я смотрю на этот монитор. Ладно. Один хрен придется спускаться. Все нормально. Немножко не тот план, но и все идет по плану. нормально так хорошо сканируй сканируй не найдешь это что добыча и хранения Ладно, давай просто убежим от него. У нас есть петруситовый конденсатор, нам этого, в принципе, более чем хватит. Еще один адреналин. Я так понимаю, надо отключить стационарную систему защиты. При этом не умереть. Есть паукообразные. Может мне наоборот его достать надо? А может нет? Давай-ка, знаешь, как сделаем. И взорвем. Как нас учили. Я слишком высоко прикнул. сработал. А если... О, вот так вот он открывается. Значит, все хорошо. Так и будем действовать. Так предлагаю для начала Петруси все-таки собирать. Потом без него вообще не протянем. Не так не так хотел я его ладно что сделано то сделано это мой это ваш Я высвободилась, давай вот так. Окей. Ставим, и уходим в тень. Все, мы в тени. Сразу двойной взрывчик устроим. А ага, еще хрен устроишь, да? Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой! Подожди. Нормально. Ага. Так. Ага, одна-то уже уничтожена, все, я понял. Без моего участия причем. Так, теперь с тобой. не получилось. А, у меня больше адреналина нет. Я, если сдохну, будет... последняя так хорошо надо отступить поэтому чё никак хватит ломать мои вещи Прикольно получилось, однако. Эх. Надо идти дальше. Да, хрен с два. Так, пока вроде безопасности. Ух, черемнатор, блин. Там адреналин, по-моему. Сделали правильно, мы все сделали как надо. Поэтому просто идем дальше. Как они могут нас простить? Хелги, хороший вопрос. Как они могут нас простить? Блин. Ладно, нормально. Выжили. Так, где у нас? Что там? Ну, я не сюда. Адреналин? Адреналин. Кайф. Так, а теперь, значит... А, вниз. Все-таки через лифт, да? Только не застревай. Надо, надо. Только бы что до корабля-то я не доберусь. Так. Я вижу место крушения. Я тоже. Иду туда. Это он. Тиран. Он выжил. Я же говорю, он вышел. То что? А я не удивлен. Вот ни капельки. Так, значит, раз это все боевые машины, надо как-то найти обход. Не хочу с ними драться. включая вот эту хреновую вышку, не хочу с ней драться. Просто надо попробовать. Они меня заставляют. Где она? Идет через низ? Конечно Блин, она здесь еще не одна. Окей, okay, я взял адреналин. Да, блин, еще одна. Не, их тут до хрени еще однако. Это что, миниган? Так, раз уж мы здесь... О, комикс, нифига. Раз уж мы здесь, тогда мы... Я даже не знаю, куда дальше идти. Получится, не получится его уничтожить вообще. Перегрев. не получается беги-беги-беги-беги-беги вот так вот я спасся бум-бум-бум-бум нормально так есть вот это вот с оглушением вопрос у нас работает на него надо же работает Ненадолго, конечно, но работает. А это самое главное. Так, я живой, я живой. Ненадолго. А, черт. ко мне катина ну я в целом даже не удивлен И что и минигана да хорошо давай миниган почему бы нет потому что я не знаю где-то фигня так тут уже засчитали Их же двое здесь, да, все еще не, не один. Какая смешная система защиты. О, импульсная граната. Ага вот она, да? Нет, так не сработает Пугнул. Он пугает меня. Вставляй. Не надо. А блин. Я тебя понял. вон и колодец. Тебя понял. Нахрен этих остальных роботов. Не хочу я их уничтожать. Пускай ему доходят сами. Громадный или Сама Уберитесь толчок. Обломков. Сама ты дал толчок. Ладно. Келлан, Вижу. Куда смотреть? А да, вот понял. Здоровенный. Корабль Хелгастов. Так это не толчок получается, корабль Хелгастов. Он приземляется, он за горной грядой, кто приземляется, кто за горной грядой, что ты хочешь мне сказать. И о ком ты вообще? На все эти вопросы мы найдем ответ в следующей серии. А пока с вами был Крейзи Крозон. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Также не забывайте рассказывать об этом канале друзьям. Он приведет нас прямо к оружию. Ты это уже говорила. И опять он Оборона, на самом дне. Кнопка. Если не отключим систему защиты, внутрь не попасть. Ух ты ж. Я найду другой путь. Если пойдем в обход, шансов будет больше, чем идти напролом. И если что, Келлан, главное оружие. Их надо остановить. Мы сделаем все возможное. Так ты халгастка или... Как, как их правильно называть? Халгасты ведь... Халгасты это солдаты. Короче, так ты это... Полукровка. И ты за кого вообще? В каком смысле это полукровка? Я ничего не понимаю. Если ее мать была маленькой, когда она потеряла дом, то сколько лет? Какая у них разница? Что? У меня не состыковки какие-то. Ладно. Ответ на, ответы на все вопросы я надеюсь мы увидим в следующей серии ну или по крайней мере в последующем всем пока